На участке работает сегодня экскаваторщик. То есть делает траншею для воды, чтобы вода хорошо уходила. Здесь вот наш потоп. То есть сейчас будет вода уходить по каналу. Ну, вот как-то так.